В сегодняшнем выступлении прозвучит много новых песен, Которые еще никто не слышал. Вы первые. Слышал их только один человек, Сидящий здесь в этом зале. И больше никто. «Четыре дня». Четыре дня В заброшенном лесу Четыре дня Дождем и листопадом Четыре ночи мы с тобою рядом Четыре ночи пьем, как эль грозу Горит камин, огнем чертя штрихи Горит камин, мы смотрим на поленья горит камин, сжигая все грехи пруд за окном и на воде круги Прут за окном, нам не нужны одежды Прут за окном, и мы с тобой безгрешны Прут за окном, в нем тонут все голыги. Старый друг, как ты с чужой женой, Твой старый друг, И весел, И беспечен, Твой старый друг. И этот вечер вечен, Твой старый друг, Нам подает вину. Звучит рояль, не заглушая ночи, Звучит рояль, он тих и не порочен, Звучит рояль, погашенный огонь. путь, в нем для меня нет места Обратный путь и ливень ледяной Четыре ночи и четыре дня Две пары крыльев мы с тобой парили Спасибо.